Маска порассуживающая себобаланс. Маска содержит каолин и бентонит это адсорбенты, то есть это производные глины, которые адсорбируют кожное сало, при этом способны уменьшать раздражение кожи, подсушивают воспаление, подсушивают жирную кожу и являются природными антисептиками. Хедлайнером состава я бы назвала и такой ингредиент, как каламин. И каламин э, здесь несет э, нагрузку. Успокаивающую, матирует, обладает противоспалительными свойствами. Многие знают этот ингредиент по различным средствам, которые используются для уменьшения зуда при укусах комаров или при ветрянке у детей. Так вот, коламин содержится в этой маске. Также маска содержит солодку, экстракт солодки, который обладает легким осветляющим действием, противоспалительными свойствами, сосудоукрепляющими и предотвращает образование пигментированных постакна. Также данная маска содержит оксицинка. Оксицинка это известный себрегулятор, обладает вяжущим, дубящим свойством и в данном случае еще выполняет роль тоже антисептика так как маска используется в протоколах чисток и вообще используется чаще всего при проблемной коже. Также маска содержит бисоболол. Бисоболол – это успокаивающий ингредиент, который помогает комфортно перенести, завершить например, процедуру чистки, снижает раздражение, стимулирует заживление, например, свеже экстрагированных пустулезных элементов в процессе чистки лица. И также в маске находится антиоксидант витамин Е – и эфирное масло тимьяна, которое тоже обладает антимикробными свойствами, антипаразитарными, способствует заживлению, иммуностимулирующим свойствами также обладает и антиоксидантными. Как использовать эту маску? Маска имеет плотную текстуру, наносится, ну, удобнее всего наносить ее широкой кистью. Если это профессиональный уход, то мы используем ее в протоколе мануальной, либо комплексной, либо травматичной части лица на этапе завершающим или предзавершающим, потому что сейчас принято все-таки в конце чистки лица комплексной делать еще и успокаивающую маску. В Домашнем уходе мы можем применять ее один-два раза в неделю, чаще всего один раз в неделю применяют такие маски в сочетании, например, с каким-то разрыхляющим гелем или энзимным пилингом перед нанесением этой маски. И наносится она с экспозицией на 15 минут плотным слоем и потом смывается водой при помощи влажного компресса. Влажный компресс это когда мы берем полотенечко, смачиваем его водой, отжимаем и потом легко смыть такую маску с лица. Также ее можно использовать локально на воспалительные элементы, как спот тритмент